привет youtube в этом ролике я покажу как делать небольшой ремонт стыковочный допустим вы начали делать звено и когда вы скрутили у вас не хватило проволоки вот такая вот фигня бывает происходит или вы хотите наоборот использовать как декоративный эффект что у вас идет допустим медная проволока а кусочек серебряный чтобы получше блестело. можно использовать тоже такой же мареврент вот я возьму латунную проволоку для этого и вот, что я делаю, собственно. Вот у меня есть кусочек. Пожалуйста, вот, фокусируйся. Пока, пожалуйста, не скажу, фотоаппарат не фокусируйся. Итак, я закладываю сюда проволоку таким образом, чтобы проволока стала как будто бы продолжением этой проволоки и начала накручиваться. Единственное, тут откушено остреньким кончиком. Надо его откусить, чтобы он потупее стал. Момент. вот и делаю петелечку петелечку а зачем я хотят откусил мне еще раз придется кусать вот я. глупый петелечка хватаюсь опять-таки напоминаю чтобы она была как будто бы продолжением моей проволоки захватился зажимаю сатижиками. так, чтобы она плотненько облегла ее вот и поджимаю оставшийся кончик и он загибается сюда, куда надо дальше, этот вот конец я начинаю заматывать сюда вот, получается такая спиралька, кривая пока что я ее пассатижами зажимаю, чтобы она прижалась к стержню основному. Вот она, видите, зажалась. Дальше поворачиваю, поджимаю, поворачиваю, поджимаю. И вот у меня уже первый хочет докануться. Я ее продолжаю зажимать, поворачивать. И вот, по идее, сейчас я проверну ее. И он хоба стыкуется. Чтобы вот эта вся пружина уплотнилась, можно еще один виток силой впихнуть. Вот сюда. Для этого я зажимаю тут, поворачиваю. Не получилось. Вот я зажимаю, поворачиваю, поджимаю. И надо впихнуть его. Впихнуть его надо сюда вот. Вот, сюда вот. вот так не трясемся. Ничего страшного не происходит. Ну уже. Пожалуйста, сфокусируйтесь. Спасибо, друг мой. Вот эм, Сейчас как взять да. И вот он Впихивается туда Вот, нашел аж со щелчком. И вот третий виток, это он -то силы запихивается. Вот. Так, теперь я открою. Вот я откусил. Ну что у меня за техника? Не надо тут фокусироваться. Фокусируюсь вот здесь. Не помню, то ли ему контрастности не хватает. Что на столе это фокусируется? На столе любой может сфокусироваться. Вот. Вот она получилась. И теперь этот оставшийся кончик надо впихнуть туда. Ну и вот получилось, что кусочек в лес вне очереди, так сказать. Можно декорировать по-разному, менять цвета цветопроволок. Так, в следующем видео я расскажу, как делать эту пузатенькую бусинку. Пока.